Здравствуйте, уважаемые слушатели! Решила на своем канале все-таки сделать несколько видео, которые будут полезны просто для жизни. И, в общем-то, на своем жизненном опыте когда мы столкнулись с трудностями, мы, мы, конечно, их успешно преодолели, но хочется предупредить всех остальных для того, чтобы люди, когда, э, когда заключали вот эти вот контракты, брали карты или еще там что-то вот с банками, они были внимательны и осторожны. И, конечно, э, когда вот я, допустим, хочу заключать, вернее, взять какую-то карту или еще что-то с каким-то банком заключить договор, вот, я обязательно смотрю в интернете, потому что вот действительно очень нужны вот эти вот видео, вот эти вот записи, которые люди делают – исходя из того, что на собственном опыте они обращаются, но ну, они рассказывают свой собственный опыт, плохой, хороший, но все-таки рассказывают. Исходя из всех этих рассказов, то есть уже можно заключить, сделать какой-то вывод. Но на данный момент я, конечно, здесь выводов не сделала. Я, опять же, наткнулась на рекламу. Мы иногда делаем покупки в пятерке. Она сейчас вместе с магнитом, они стали очень сильно развиваться, стало очень большое, количество, этих самых, очень большое количество магазинов. И я, когда шла, я увидела, что у них есть так называемая карта, ну, вроде как карта возврата, вроде как, ну, карта из карты. Потому что сейчас возникает необходимость, допустим, делать покупки в интернете. И мне нужна такая, допустим, как шлаковая карта. Которую мне не, мне не страшно показать и CVC-код, и все, она все равно будет пустая. То есть там все равно на этой карте не будет никаких денег. Вот. И мне ее, собственно говоря, не страшно. Вот с этой целью я, в общем-то, и брала карту. ну потом, как я, как я поняла, что мне вот эту карту очень удобно было использовать. Именно в этом плане я сделала очень много интернет-покупок через нее, не боясь, в общем-то, показывать все ее реквизиты. Хотя, в общем-то, я не знаю, везде отрубят об одном, что реквизиты карты ни в коем случае, а тем более вот этот код, который три числа, которые сзади карты показывать, нельзя ни в коем случае. И вдруг, где не посмотришь, стоят везде форумы, где нужно вводить абсолютно все. И причем и даже на таких сайтах, которым я действительно верю. Ну, ладно, что ж поделаешь? Жизнь и жизнь говорят одно, делают другое. Мы сейчас живем в, в системе двойных стандартов. То есть мы перешли полностью на капиталистическую систему. И, естественно, это система обмана. Поэтому вот обман первый. Значит, у нас очень много рекламируется. Сейчас у нас наши актеры хорошо зарабатывают, потому что понимают прекрасно, что... Все, вот, все наши овцы, пенсионеры, вот, которые вот, э, все жили в советском строе, кому они поверят, естественно, тем, тем артистам, которых они видели с детских лет, молодыми, потом уже юными, зрелыми, и теперь уже старыми, и вот нам, значит, Почта-банк начинает рекламировать наши актеры. Ну, если честно, фамилию не помню, да мне она и не суть важна. Ну, значит, почта-банк, почта-банк, я вроде как заметила, смотрела, что вот есть такой почта банка, но как-то вот я не собиралась ничего с ними заключать. И однажды захожу в пятерку и вижу что пятерка выдает так называемые выручай карты. Я взяла эту выручай карту, она стоила, по-моему, то ли 20, 25 рублей я за нее заплатила. И вот на эту выручай карту мы ее перед покупкой мы ее прощелкивали, туда какой-то кэшбэк шел. Ну могу сказать только одно, кэшбэк там шел настолько смехотворный. Учитывая то, что, допустим, они начисляют кэшбэк, но все дело в том, что там идет 1 рубль к 10 рублям. То есть если вам начисляется 143 рубля, это значит у вас будет 14 рублей 30 копеек. То есть вы это учтите, что в 10, в 10 раз это все уменьшается. Это никакой не кэшбэк, это какая-то профанация кэшбэка. В общем-то, я считаю, что то, что меньше 10%, это не кэшбэк, это вообще горе-луковое, и ради этого даже связываться не стоит ни с чем. Но взяли, решили попробовать, и я как сейчас помню, что-то мы щелкали-щелкали, и в прекрасный момент я взяла эту карту. У меня была только одна эта карта. И я купила, помню, что банку сметаны на эту карту. 33 рубля там было. Я была просто счастлива от этих 33 рублей. Думаю, ну, надо даже Думаю, хотя бы банку сметаны можно было купить там какую-то. Но я люблю этого производителя. Мы купили небольшую баночку сметаны этого производителя. Ну, думаю, ладно. Потом, значит, что произошло? Как получилось так? Эта карта потерялась. Я знаю, что я была в пятерке. Я знаю, что его не... В общем, эту карту я не нашла. Пошла в пятерку. И, в общем, эту карту мне так и не отдали. Я могла карту оставить только там Ну, мне предоставили вот такую кипу забытых вот этих выручай карт и в общем эти карты оставили только там еще очень значит хочу предупредить что вот этот вот кэшбэк очень удобен тогда когда вы очень часто делаете покупки через интернет вы можете брать вот эту карту вот здесь это действительно удобно вы можете брать карту потому что вы там не по 100 не по 50 рублей то мы допустим покупаем продукты равно чтобы нам на один день хватило мы не закупаемся там вот и вот эта карта очень удобна. Они за интернет-покупки тоже начисляют деньги. И вы знаете, я вот посмотрела, за интернет-покупки там было начислена достаточно хорошая сумма. В общем-то, там у нас 100 с чем-то, чуть ли не 200. Ну, я на 7 тысяч. Ну, да, я на 7 тысяч делала покупку. Вот 740 ты, по-моему, мне начислили там кэшбэк, это 10% от интернет покупчим. Ну, это на 74 рубля. Не, не помню, не помню. чем-то у меня там была, не помню, сколько-то я делала. В общем, тысяча чем-то у меня там была покупка, и в общем-то, если вы используете эту карту на интернет-покупки, вот, то вам будет выгодно и удобно, потому что действительно потом пошел в пятерку из вот этого, с вот этого счета с этой вручай карты. Но учтите такой момент. Значит, со всех вот этих карт они делают как? У них есть там скидки, бонусы и все прочее. Вот там пенсионные скидки, еще там что-то. Значит, теперь пятерка в понедельник 10% делают они кэшбэк, во все остальные 5%. Но дело в том, что когда ты расплачиваешься бонусами, то мало того, что один к десяти идет. То есть, если я сейчас сказала, что если у вас. 143 рубля, то это значит, что у вас 14 рублей 30 копеек. Вы можете оплатить вот этой картой. Причем, когда вы начинаете оплачивать этой картой, не надо делать никаких скидок, никаких бонусов. То есть эта карта проходит только при голой покупке. То есть вы расплачиваетесь бонусом, никаких скидок, никаких ничего не начисляете. То есть вы понимаете, что здесь уже вот, вот как они делают. То есть хочешь расплачиваться, но никаких скидок на эти скидки мы, мол, тебе не делаем. Хотя, в общем-то, на скидку я имею право и должны... Нет, они не делают на это скидки. То есть э, у нас очень много было, мы звонили им и писали в общем, жалобы на них. Одно время. Нет, нет, мы не знаем. Мы не знаем, как расплачиваться этими картами. Я говорю, а зачем вы их тогда выдаете Нет, мы мы не считаем нужным расплачиваться. значит Не то, что не считаем нужным, но так вот. Чисто вот, ой, а я не знаю, сидит на тебя ослиными глазами, смотрит такими. Ой, я не знаю, как расплачиваться этой картой. Я говорю, если вы не знаете, я говорю, а я здесь причем? Вы дали карту? Дали карту. Я хочу расплатить. Ой, вы знаете, не проходит. Я говорю, девочки, это ваши проблемы. В общем, до тех пор, пока мы по 8800 не позвонили, позвонили сначала в пятерку, там, я говорю, у нас не хотят принимать вот эти вот бонусные очки. Говорят, что у нас карты не принимают. Но, я говорю, ну, мы же не будем, говорю, разбираться, что где и как. Говорю, это же должны, говорю, продавцы знать. Я говорю, они просто не хотят. Значит, Я так поняла, что раз они не принимали вот этими бонусами, то по всей видимости, что вот эти вот, им было невыгодно просто этими бонусами принимать. И они так вот, ну дырака, ой, вы знаете, у вас не проходит, хотя я прекрасно знаю, что там есть деньги. Значит, чтобы проверить, сколько у вас бонусов, сколько у вас возврата, вы можете войти в интернете, в личный кабинет, но э, также забирайте чек, который пробиваете, если у вас там начисляются бонусы, то на чеке там будет видно. Внизу под покупками вы когда посмотрите, вот я рассчитываюсь картами, там на чеке будет видно, что начислено бонусов за эту покупку и сколько, и внизу еще общая сумма бонусов всех то есть вы будете контролировать этот чек или я как-то одно время последний чек оставляла э, с чтобы знать, сколько у меня бонусов на этой карте, чтобы потом, в общем-то, ничего не вышло. Ну, в общем, пришлось нам очень долго с ними воевать и жаловаться на них пришлось конкретно, потому что чисто просто на дурака. Ой, нет, вот мы не знаем, как нам пользоваться. И поэтому вот э, мы, это самое, мы вам отпускать вот по этой карте не будем. И, и мне даже приходилось туда с мужем идти вместе. Мы стояли, нет, и все. До тех пор, пока не разобрались, что не надо начислять никаких э, скидок и никаких бонусов. Никаких пенсионных скидок. В общем, Ничего. Просто делайте голую покупку по этой карте. Ну, то есть э, предупрежден, вооружен. Далее. Мы прочитали в рекламе. Пользовались мы этой выручай-карты. Дальше мы читаем их рекламу, что вот, значит, с банком теперь пятерка выпускает карту, которая там ля ля ля ля ля ля там пять тысяч баллов. Ну, раз пять тысяч баллов, это пятьсот рублей. Но они не говорят о том, что пять баллов делится на две с половиной тысячи баллов. То есть, каким образом? Значит, вы заключаете, вы делаете вот такую вот карту, вы ее... У меня в ручей карты нету. Вы делаете вот такую карту. Я специально закрываю данные карты. Значит, это вот такая карта. И значит вам выпускают вот эту карту. И по ней вам начисляются... Значит, по ней вы можете делать покупки. Это обыкновенная карта. Вы можете на нее ложить. Я рассчитывал себе в интернете. Одно время она у меня стала вот, значит, вот такая вот карта. Она у меня стала такой вот ну, как бы, картой-помойкой, которую я могла, данные которые я могла показать во всем интернете, потому что, вот, что у нас случилось с этой картой. Значит, я всегда человек аккуратный, и всегда в карты, карты я проверяю. Значит, я всегда оставляю последние чеки, Значит, я рекомендую вам делать все-таки и со Сбербанком, и с любыми банками. Если у вас карта есть любого банка, то снимайте последний чек, когда вы покупали. Вот та, те деньги, которые у вас есть, вы расплатились, по карте вы больше не расплачиваетесь. Последний чек вы оставляете, я заворачиваю эту карту в этот чек и кладу ее в это самое, там, где лежат у меня карты. И таким образом у вас просто на руках, на руках... Если что, есть доказательства того, что вы можете пойти с вот этим. Вот, на Нати чек, вы, по крайней мере, сделаете скрин, можете с этого чека, что угодно. Значит, у вас на руках есть доказательства того, сколько денег было. Потому что вы прекрасно знаете, что э, на картах деньги могут исчезать. Нашими картами сейчас пользуются, этими деньгами пользуются. Поэтому, ну, у меня на этой карте денег не было, но мы как-то там положили. А, и, значит, там что нужно было сделать? Э, мы пошли, значит, в этот почтово-банк поинтересовали, что, как. И нам действительно открывают карты, нам открывают э, карту Почта-банка. Значит, э, к этой карте пятерка, мы пошли за этой карте пятерка, к этой карте пятерка, автоматически они открывают свою карту Почта-банка. То есть, таким образом, они просто увидели, что люди из-за карты будут идти из-за карты, и они, значит, ну вы можете той картой пользоваться, можете нет. Но подвоха мы нигде не увидели. То есть мы еще с другой стороны вот я не прочитала. Читайте всегда договор. Вот вам дай, нам дают договоры. Мы по советским временам мы всегда верили нашему государству. Хоть нам и говорят, что в советские времена нас давили, мы верили нашему государству. Юридически мы были совершенно безграмотные и неподкованные. Вот. И поэтому мы не знаем, как правильно читать договора. Вот договора надо читать обязательно. И там в договорах должно быть обязательно прописано, потому что они не говорят ни о каких платных услугах. И вот где была собака зарыта. Значит, итак, нам открывают вот эту карту, вот такую карту, именно ради нее мы пришли в Почта-Банк, и нам открывают карту Почта-банка. Ну, почта банк, я говорю так, я говорю, платные услуги на ней подключены. Значит, я позвонила по 8 я говорю, так, на карте отключите с карты как, с карты, говорю, платные услуги. В общем, там нет никаких платных услуг. Ну, вроде мы как, мы как заключали, значит, таком именно мы попали как раз в сельскую местность, и там вот в местном банке сидела девушка, и мы там думаем, ну, тут вроде бы в городе так вроде врут, но тут вроде бы как бы не должны врать, и тут вроде как моя тезка зовут ее точно так же, как и меня. Вот. Ну ладно, мы хорошо. Ну они же все считают, то, что с мылом в задницу влезть, понимаете? Ну все массу, значит, хорошо. Я говорю, а вторая карта, это что такое? Ну это вот мы обязательно открываем и вторую карту. Не хотите пользоваться, не надо, значит, ну не пользуйтесь. Ну я так посмотрела, думаю, ладно. Ну, пусть будет карта почта-банка, потому что там что-то вроде как они говорили. Мы поинтересовались кредитами, мы поинтересовались еще там чем-то. В общем, нам там сразу стали навязывать кредит. Кстати, кредит вот этот 279 или 200 сколько-то там от почта-банка, вы не торопитесь его получать, потому что вы получите на руки только 200 тысяч. Вот эти 79 рублей там еще будут вам дополнительные услуги, страховки и все прочее. Поэтому вовремя отключайте это все дело. Я совершенно случайно узнала, но я не собиралась брать этот кредит, хотя мне его упорно навязывали, вот я не собиралась ничего брать, но потом чисто случайно вот прочитала по поводу вот этого кредита, что там, оказывается, 75 рублей, вот эти, они вам не будут выданы, они уйдут на страховку и на какие-то какие прибамбасы, то, о чем вам ничто, никто не говорит и говорить вам не собираются. Что еще раз доказывает, что раз вот таким вот образом они заманивают, заваливают, то единственное, естественно, что эти банки, это не государственные банки, потому что наши государ государственные банки обманывать не будут. У нас не нету государственных банков все банки у нас частные в фирме российская федерация ни одного даже налоговые даже суды все везде это частные предприятия в государственных структур в фирме российская федерация нет вы можете записать заказать выписку из ягрюл вы можете посмотреть в интернете вы можете посмотреть там они пользуются тем что люди дурные, и они не понимают вот эти штрих-коды и коды. Так вот, вот эти коды легко расшифровываются, и, в общем-то, вот эта единичка говорит о том, что, ну, кто знает, кто в теме, тот меня поймет, а кто нет, тот выяснит про то, что вот есть, по-моему, так и называется, ищем государственное учреждение в Российской Федерации. Тот поймет, о чем идет речь, то, то есть там нужно просто вот войти и посмотреть код организации, и каждый код организации называется, начинается с единицы, а единица — это часть, Красное лицо вот поэтому значит продолжаю про карту пятерочка и почта банк в общем, мы заключили, эту, мы заключили этот договор, поставили, но ну, я посмотрела, вроде прочитала, говорю, скажи мне, платных услуг там ничего нету. Нет, нету никаких платных услуг, все, мы начали рассчитываться. Но первую покупку, первую покупку я положила туда 50 рублей. То есть первую покупку по этой карте пятерка вам надо сделать не меньше, не меньше 20 рублей. То есть я положила туда 50 рублей, ну и там это самое, литр молока, допустим, можете взять. Все остальное, чтобы там оставалось. И в общем, положить на карту я больше денег не собиралась, не собиралась ее расплачиваться. Мне она нужна была только ради получения вот этих вот 250 рублей. Сейчас 500-500 рублей. И потом я узнаю, что 2500 баллов вы получаете после того, как вы делаете первую покупку. Вам начисляется. Причем это начисляется в чтении или 14, или 30 дней. Не знаю, не сразу это начисляется. Но у нас как-то быстро появился. Буквально через неделю у нас эти половиной тысячи появились на балловом счете. Вот. И мы могли вот 250 рублей зарасходовать. Но вы знаете, что учитывая то, что ты не имеешь права использовать никаких скидок, то эти 250 рублей это полное фуфло. Я думала, что они дают просто деньгами вот а в ко всему мы еще вот так вот зацепились что они ой вы знаете ваша карта не про... Говорю, как не проходит лень деньги дали две тысячи баллов там есть а мы а мы расплатить нет не можем нет не можем и мы мы звонили мы по восемь восемьсот звонили написали жалобу в пятерку написали жалобу в почтобанк написали по восемь восемьсот позвонили все два все два банка в общем и там к вот этой девушке подходили Почта в общем Выясняли, говорю, почему мы не можем расплатиться, почему мы не нам недоступны эти 2500 баллов. Оказывается, вот, такая вот, вот такой вот момент. То есть их надо ими снимать. Ну, а, еще они на дурака, значит, что делают? Ну да, да, вот мы, они, значит, пикнули эту карту, пропикали ее, я так называю. Они ее пикнули на своем этом, на своей установке там. И дальше говорят, <coughs> ну вставляйте карту, и будете расплачиваться. Я на них такими глазами говорю, а почему я должна вставлять карту? Если ты вставляешь карту, ты расплатишься своими деньгами. То есть смотрите, что получается. Они с вас пикнули, сняли баллы, а потом вы вставляете карту, и по дуре вы там им, допустим, начинаете верить, вы там будете им верить, и... С вас снимаются еще и добавок деньги. И потом вы будете искать, и эти половиной тысячи баллов, и эти деньги, короче, у вас одна покупка оплатится а в, два, в два раза дороже. Вот. И будете потом ходить и тратить себе нервы. И я сразу говорю, а почему я должна вставлять? Ну, я тут сообразила. Ой, вставляйте в терминал, значит, расплачиваю. Говорю, какой терминал? Я говорю, простите. я говорю То есть им невыгодно было по каким-то причинам принимать оплату баллами. То ли им там не вы, то ли еще... Это их внутренние дела, но меня они не касаются. Вот, и э, их вот эта вот э, ситуация, меня, конечно, тоже не волнует. Но меня они... Смотрите, они могут так вот... Э, вы вам пропикает эту карточку, а дальше говорит, ну ладно, вставляйте карточку и расплачивайтесь карточкой. То есть вы расплатитесь баллами, потому что баллами они пикают баллами, и машина сразу снимает деньги. То есть происходит оплата карты. Она, ой, вы знаете, она пропикала, оплата произошла. Ой, а теперь деньги вставляйте деньгами расплачивайтесь. То есть на дурака. То есть если вы не знаете о том, о чем говорится, значит далее. Но это еще не все при прибамбасы с этими картами. Мы стали пользоваться, значит, картой Почта-Банк. Могу сказать только одно. Мне очень понравился банкомат Почта-Банка. Вот самый-самый такой классный банкомат, которым можно пользоваться. Мне очень понравился Почта-Банк. Вот, но, мы им ща, но мы им сейчас уже и не пользовались. Это я так вот туда, мы-то в пятерку, деньги через банкомат Почта-Банка мы вложили туда. Мне очень понравился этот банкомат. В общем-то, карты Почта-Банка мы не пользовались. Но, собственно, с ней у нас никаких вопросов не возникло. Если мы пользовались там, ну, я попробовала, естественно, смс-ы там какие-то приходили, я говорю, скажите, нет-нет-нет, по Почта-Банку смс-информирование бесплатно, потому что везде это смс-информирование оно идет бесплатно. Но у меня через некоторое время, вот это вот, а мне ж нужно было, это мы заключили в августе, вот, а мне нужно было, а остальные, короче, они дают 5000 баллов. Но еще 2500 баллов они дают к твоему дню рождения. то есть, Но если ты совершишь покупку, то есть тебе опять нужно положить, положить полтинник на эту карту. И чтобы этот полтинник, я не решилась оставлять деньги на этой карте, думаю, ладно, перед своим днем рождения я говорю за 2-3 дня я положу туда полтинник, как раз разменяла сотню, я положу туда полтинник. Вот, и э, использую эту карту. Значит, по почта-банку вам никаких, э, никаких льгот не дается. Единственное, что почта-банк вроде там назначает какие-то проценты каждый месяц. Но извините меня, вот люди говорят, что 50 тысяч у них там лежит на карте, приходит 50 рублей каждый месяц. Да они себе в зал заткнут эти 50 рублей. Сколько денег они делают на том, что у них 50 тысяч лежит, они их на фондовой бирже, эти деньги, проворачивают только шорох. Вот. И я потом буду, они кредиты выдают моими деньгами, а я буду им 50 рублей ради 50 рублей туда ложить эти деньги. Ну, просто кто не знает, конечно, может быть, конечно, тут э, тому может быть и понравится, но мне было просто смешно вот смотреть, когда вот эти 50, 50 рублей... Ну, 55 рублей, 35 копеек. Мы когда смотрели с подругой на ее карте, я так смеялась. Говорю, ну, теперь ты счастлива, счастье тебе. Я говорю, можешь снять 50 рублей и получить теперь бонус по карте. Значит, опять мы делаем, оплачиваем покупку по этой карте. Ну, теперь уже научились. А, значит, И опять же они идут на дурака, Пикнули карту опять. Ой, вставляйте карту, оплачивайте. Я говорю, девочка, что же вы делаете? Ну вы же прекрасно знаете, ой, а вы знаете, ой, а мы не знаем. И вот, и вот так вот на дураков, просто на дураков, что вот пропикивают эту карту с баллами, снимают баллы, а теперь говорят, расплачивайтесь с деньгами, нормально, да? Вот поэтому будьте внимательны, если они пикают вашу карту и снимают с вас баллы, потому что они когда берут у вас карту, они говорят, накапливаем или снимаем. Если вы снимаете и расплачиваетесь баллами, то никаких э, скидок пусть они вам не пробивают. Если пробили, то отменить. А, и еще, если у вас вот так получилось, скидку начислили, карты не пробивает, девочки, все делается очень просто. Вы эту карту, вы просто отменяете покупку. Ничего страшного, они же, они там боятся, у них какие-то между собой терки идут, они боятся вызвать этого начальника, чтобы там дали вот эту таблетку, чтобы они сняли, убрали эту покупку. Пусть они уберут эту покупку и потом пропикают ее заново, то есть так, как положено, и пикнут вот этой вот картой. Мне просто пикнут, мне нравится, потому что это все и так понятно, о чем идет разговор. Не потому, что я так настолько безграмотная, а просто, ну, это все просто понятно. Они прощелкивают вот эту карту на своем аппарате, вот, и у вас снимаются вот эти баллы, то есть фактически вы оплачиваете покупку. Значит, через некоторое время у меня прошло больше трех месяцев между тем моментом, как я взяла эту карту и когда у меня был день рождения, Значит, ну, жду день рождения ко всему, и вдруг у меня на вот этой карте начинает расти дух. Я где-то, наверное, 8 месяцев уже была у меня эта карта. Я смотрю, у меня дух растет по карте. В минус. Вы представляете, минус 175, потом минус 100, минус 225. Я, начинала, я, я позвонила в пятерку, а там же карта-то совместная, почта, банк и пятерка. Растет долг на вот этой карте, на пятерке. То есть одни скидывают на пятерку, почта, банк скидывает на пятерку, а пятерка скидывает на почта, банк. Вообще не понимаешь, как разбираться. И вы знаете, что мне пришлось разбираться с ними настолько повышенным тоном, что ну, чуть ли не разговаривать с ними матом. Значит, первое, когда я, я им позвонила, сразу как обнаружила. Девочки, скажите, пожалуйста, что у меня за минус на карте? А, вы знаете, это у нас просто баллы неправильно начислены, значит, через месяц они снимутся. Я успокоилась. Ну, я же понимаю, что они-то знают, что к чему. Я-то не думала, что их учат обманывать. Опять же, молодняк, сосняк. Вот соски все вот эти, которые в банках сидят. Сосняк, выхожу просто в дворе. Потому что вы обманываете таких, как вы сами, как и, как и тех, которые как ваши родители. Это фактически вы обманываете своих родителей, бабушек, дедушек. Вот дай бог, чтобы ваших мам и пап точно так же обманывали, как вы обманываете. Значит, ну ладно, неправильно, неправильно, я жду. Вы знаете, что стала смотреть, у меня долг растет по карте. Минус и минус, минус и минус. Я туда, я сюда. Короче... Я 4 месяца, значит, мне потом, мне гнали какую-то совершенно, как говорят, гнал, пругу. Вот самое хорошее вот такое выражение. Мне что-то объясняли по этой карте. Потом, значит, какую версию. Вы знаете, это у вас, у вас оферта, у вас договор оферты. У вас, значит, на карте деньги пролежали, а я, значит, по интернету как расплачивалась, там 7 или 8 тысяч, я, я сразу положила, через 15 минут я эти деньги заплатила с карты и полностью карту обнулила. То есть я положила ровно столько, сколько заплачу в интернете, и обнулила карту. Это у вас, значит, деньги сутки не пролежали, у вас, у вас недостаточно, поэтому вам за это минус по карте. Я говорю, что? Я сразу слушаю говорю, ты кого? Говорю... Я с ней таким-то тон, я с ней таким гонором поговорил, я говорю, ты кого, говорю, разводишь, а? Чушка, говорю, ты недорезанная, я говорю, ты с кем разговариваешь, ты со своей матерью, говорю, так разговаривай. Вы знаете, вот таким тоном приходил, я на них орала в буквальном смысле, потому что я больше четырех месяцев, мне никто не говорит, почему у меня это растет минус по карте. Вообще не могу понять. Я стала лопатить все. Я начала лопатить эти платные, эти самые. И только, по, значит, я первый раз позвонила, вот уже через 4 месяца, когда уже я чуть ли не матом, я могла и матом уже с ними разговаривать, потому что там уже просто ситуация вышла из-под контроля. Не говорят, и все. Не говорят, вот ничего не хотят говорить. И, значит, уже потом я первый раз позвонила, на срыве с ними разговаривала. Второй раз звоню опять на срыве. Я набираю третий раз. Они опять кидают трубку. Я третий раз набираю. Ну, вы знаете, оказывается, на вот эту карту, на вот это говно, они подключают платную услугу СМС-информирования 59 рублей в месяц, 60 рублей в месяц. Фактически больше полтинника. На вот это говно... То есть, как оно действует? Оно действует через два месяца. То есть, два месяца на этой карте прописано в вашем договоре. Это не будет. Там, говорили, пункт такой-то. И дальше вот это расшифровки этого пункта нет. Дело в том, что в договоре, в, в разделе платных услуг они обязаны это прописать. Если они это не прописывают, это их проблемы. В договоре должно быть все прописано. Они должны говорить обо всем. Что в течение двух месяцев СМС-информирование не берется. То есть на что рассчитано, что люди привыкли, что везде СМС-информирование бесплатное. Смотрят, ага, ну конечно, хорошо, когда СМС приходит, что ты сделал покупку с такой-то карты. Там сколько, что, где, куда и где. Ну, удобно, это все удобно, что с карты где-то что-то сразу, кто-то расплатится с карты, уже видно, кто расплатился с карты и где. Вот, потом бац, два месяца проходит ну люди естественно месяц все люди спокойно люди делают покупки а если вы делаете на эту карту кладете свои деньги если вы вы не увидите через два месяца этих 60 рублей на это и рассчитано что вы я даже подумать не могла, что на это дерьмо могут сделать платное смс информирования Вот таким образом банк зарабатывает. И учитывая то, что они вообще не хотели говорить о том, что на этой карте подключен платное СМС-информирование о покупках. Вот, и вы знаете, только потом, когда мне парень... Вы знаете, я не могла даже подумать уже на всех практических картах СМС-информирование бесплатно. У меня много кредитных карт, на всех картах СМС-информирование бесплатно. Я даже подумать не могла, что на эту мудодень могут прицепить вот такую вот... вот такую. Поэтому я вас предупреждаю, когда звоните, когда берете вот эту карту пятерка в Почта почтобанке, Сразу же звоните в пятерку и говорите, чтобы они отключали платные смс информацию. Даже не в пятерку. Пятерка отвечает только за баллы. За деньги на карте отвечает почта банк значит сразу почта банка звоните и говорите с карты отключить платный смс информирования они никто вам при заключении договоров не будут этого говорить эта карта платная через два месяца с вас будут снимать деньги если у вас пойдут по этой карте деньги вы просто не увидите того что с вас снимают деньги а с вас их будут снимать это я увидела по одной простой причине что я просто этой карты не пользовалась вообще конечно вам вот вы берете допустим новую карту какую-то, ну, чтобы пользоваться. Я не думаю, что у людей карта одна. Но если вы, вот, допустим, любую карту берете, то вы не торопитесь ее прямо пользоваться, как вот просчитываете, буквально контролируете все деньги на карте, которую вы только что взяли. Потому что какие-то подводные камни, обман какой-то у банка будет обязательно. Если банк решит, что вас нужно обмануть, вас обманут. Но не дайте себя, если тебя ударили по щеке, подстав другую, но не дай ударить. Это у нас православные христиане рекламируют, что вы сдаете, если тебя ударили по щеке, а по правой щеке подставливую. Они только не говорят продолжение, да не дай ударить. Вот, вы их волшебным пенделем точно так же. То есть ни в коем случае эта карта платная. Вот, ну вот люди пользуются Банк, мы такое у своих родственников тоже карту брали, пользовались этой картой. Вроде как удобно, вроде удобно. И мне очень нравится банкомат, там очень удобный банкомат. Очень четко, очень гладенько, очень такой вот как-то вот. Сбербанковский банкомат мне совершенно не нравится. А вот банкоматы и почта банка очень удобные, тем более они так удобненько поставлены, такие красивые. И очень удобный интерфейс. Общаться с банкоматом одно удовольствие. Но вот такая вот причем выяснять мне, выяснить не пришлось, говорю, таким криком с ними. И 4 месяца я не могла добиться, почему у меня на карте растет минус. Они будут вас вводить в минус по этой карте. Хотя не имеют права вас вводить в минус по одной простой причине, что карта не кредитная. Здесь нету минуса. Мы не, они не могут давать, так называемые. И они вам начисляют на этот минус, что, мол, а человек не увидит, раз оплатил... Мне вернули те деньги, которые мне сминусовали, мне все вернули. Но долг вырос почти до тысячи. Вы представляете, что это такое? Это каждый месяц вас по... минус 60, минус 60, минус 60. Капает, а вы не видите, что здесь. Вот, поэтому будьте внимательны. Еще раз доказывать, что мы имеем дело с воровскими общиками. Молодняк, сосняк, вы не обижайтесь тому, что обманывают вас. К сожалению, я не воспитал, Я бы вот с большим удовольствием вас бы обманывала. Но я не воспитана в таком ракурсе, я... неприятно мне это делать. Вот. Но я бы с большим удовольствием. То, с какими честными глазами вы врете, с какими честными глазами вы стучите на работе, вы бегаете, стучите начальству, с какими честными глазами вообще вот просто удивительно, но вот молодняк особенно не терпит вот людей моего возраста. Допустим, если мы работаем вот так вот вместе, вот как мы врачи-стоматологи, молодняк-сосняк просто терпеть не может вот таких, как, такой возраст, как я, потому что мы опытнее, мы умнее. Уважать молодняк взрослых совершенно не уважает. Вот Молодняк, вот хорошо, вот вы в банках вот так обманываете взрослых людей. Скажите, пожалуйста, а когда ваших родителей обманывают, вас тоже устраивает, когда, ваш, когда вот так вот ваших бабушек, дедушек сосуд, их пенсию и так далее. Потому что вот это э, капиталистический строй, это паразитический строй. И вот я сейчас опять смотрела Вегабонд 100, я называю его канал, вот он опять сказал о том, что действительно очень вранье, очень много вранье, очень много обмана. Я поздравляю вас, но частная фирма Эрефия основана на вранье, на обмане и на вымогательстве. Поэтому и это именно самая настоящая частная фирма. Поэтому я вообще не понимаю, какого президента мы выбираем. Эрефия – это частная фирма. Это равносильно тому, что вы как вы работаете в своей фирме, эту фирму организовали учредители свои, они платят деньги, они, а вы, значит, каждый год будете, пусть 4 года, выбирать этих учредителей. Ну, это же бред, сивые кобылы. Это вот основано на том, что это, опять же, говорит, что это обман, что никакой честности, никакого... Никогда у нас такого в Советском Союзе никогда не было, чтобы нас так в банках обманывали. Потому что вот куда бы ты ни пошел особенно... Теперь я прекрасно понимаю, что все налоговые, все это прочее фуфло, все это, что все это частные организации, поэтому обманывают даже в налоговых. Я как-то была частным предпринимателем, я в пенсионный фонд пошла. Но хорошо, что я перестраховалась, у меня был мой пациент, и он же был, был мой бухгалтер. вот Где-то он мне там делал скидки, но он очень меня уважал, потому что... Я